Здравия, друзья! На связи Мошкин Владимир. И видим, что люди пишут, пишут, обращаются и так далее. Так я с каждым каждому человеку с новым познакомившимся, который имеет интерес к общению со мной. Я Пишу вот такое сообщение. Напомни, пожалуйста, свои фамилии, имя, отчество, телефон, почту, край, область, проживания для связи и координация действий. И вот э, человек указывает. Я подписываю регион, Тюменская область э, и код, э, как на госномерах автомобилей. Ну так проще по коду искать э, в фильтре. Да, набрал я в скайпе 72. И видите, у меня все люди, кто с Тюмени подсвечены. И я могу ну, организовать какое-то мероприятие Дать информацию по этому региону, этих, этим люди, людям Организовать их в чат Допустим, там Москва, 77 Раз и вот люди с Москвы Ну, дополнительно еще ну, много людей, на самом деле, там тысячи людей Даже можно посмотреть в скайпе Так, так, так Справка, вид, так, справка, параметры, настройки звука, проект на личном услуге, открыть свет, так, о скайпе, ну, скайп обновил сейчас, кстати не могу понять где тут можно посмотреть сколько у меня. Человек э, в списке знакомых Ну ладно, не будем заморачиваться сейчас Хотя может так здесь профиль Настройки, при настройке звука Учетная профиль, логин, мобильная, электронная почта Местоположение, дата рождения Помощь, обратная связь, скачать Да, сейчас я не вижу сколько у меня друзей в скайпе Либо надо поискать ну ладно, в общем, не суть. И вот э, человек мне скидывает телефон. Семь да, девятьсот Я сразу забиваю в iPhone 57 тридцать пять. Куракина Нина. Куракина. Нина. Пишу 72. два. Тюменская область. E-mail сохраняю. На случай, там, если надо будет отправить информацию. Куракина. 55. Собакамейл.ру. <coughs> Все, человек у меня на связи. Здесь не, бесп... не беспокоить. Нажмем кирпич, поэшим, чтобы не булькал, не мешал нам записывать. Вот я буквально не был три часа в сети. Опять куча сообщений. И четверо человек постучались друзья. Нажимаю добавить друзья. Пишу добавить. Начать сообщение. Написать сообщение. Тут же пишу. Здравия. Здравия. Союбхан. Чем могу быть полезен. <связь> и смайлик копирую выделяю копирую control c отправляю пишу следующему никита вставляю уже готовую заготовку и пишу только имя никита меня отправить следующего добавить друзья ирина <свят> Вставляю Ирина. Отправить. Друзья добавить Галина. Отправить сообщение. Галина. Отправить. Так, все. Четверых друзей добавил. Да? Потратил пару минут. Все, вышел с ними на связь, написал сообщение. <свят> Дальше представим. Непрочитанные. С прошедшим днем рождения, здоровья, успеха, благополучия тебе и твоим близким. Пришли реквизиты призм кошелька, скину подарочек. А, так, реквизиты призм кошелька. Профит. Вот 1698 было <coughs> несколько часов назад. Уже 1708 <coughs> человек в структуре. Берем адрес кошелька человеку, копируем, Ctrl-C, ставить. Никогда не отказывайтесь а, от а, каких-то подарков, которые делаются от души и во благо. Потому что если вы будете отказываться от того, что вам дается вселенной через других людей, Через природу, через обстоятельства происходящие. Вселенная просто перестанет вам давать. Поэтому, ну, то есть, смотрите, если человек именно с душой по-теплому вам дает что-то, то есть благость, любовь, материальные ценности, внимание, то берите и благодарите. А если человек со злым умыслом делает, то, соответственно, ну, не надо принимать Но это надо чувствовать, научить, научиться Так, теперь отправляем человеку еще про день рождения У меня видеоролик записан Так. Вот, так вот сделаем теперь следующее сообщение так вот человек мне скинул на вебинар информацию успех вместе какой-то вебинар будет Тоже пишем «Благодарю» Опять «Непрочитанные» Здесь какой-то чатрый совет Проматываем «Непрочитанные» Валентина Южакова Вот видите, вчера человеку он а Валентина добавилась ко мне в друзья Я ей написал «Здравия Валентина! Чем могу быть полезен?» Добрый день, хотелось бы уточнить, как ваша организация Правовед Сибирь работает с людьми. Меня интересуют конкретные действия, допустим, по отношению ко мне. Если я обращусь к вам за помощью, я смотрела много вебинаров и роликов на ютубе, но это все общие фразы. Меня интересует, как вы с каждым работаете индивидуально, где это можно уточнить. То есть, по Правовед Сибирь есть у меня заготовочка, все консультанты, Правовед Сибирь здравия валентина обратитесь и все вставляю отправляю следующее так здесь еще какой-то чат в который я иногда вкидываю информацию вот человек пишет Инвестиции, я пишу ему, нет, кошелек, ну то есть вот у нас переписка, здравия Эрик, чем могу быть полезен, то есть человек тоже постучался сам ко мне в друзья, он пишет привет, расскажи чем занимаешься в интернете, лады, и скидываю ему заготовочку свою, тебя ждет вкусная и обеспеченная жизнь, видеоролик, что такое криптовалюта призм, текстовый документ, призм это первая справедливая криптовалюта, Хочешь начать зарабатывать с призм прямо сейчас? Для активации своего кошелька напиши в личку сообщение тому, кто скинул тебе этот ролик. Он пишет мне инвестиции, я ему пишу, нет кошелек. В чем твой интерес продвижения всей кошелька? Мой интерес в том, чтобы все люди были богатыми. Он пишет, у меня нет денег, помоги мне стать богатым. Что мне нужно делать? Соответственно, я ему пишу не вопрос. Я скину тебе первую стартовую криптомонету. Напиши свою электронную почту. Так, и дальше скидываю ему инструкции. Инструкции для участия призм существует простой порядок действий. 7 шагов. Копирую и отправляю ему. Все, обработал сообщение. Дальше. Спасибо, Владимир, я криптовалюта и все, что с ней связано, не интересуюсь. На мой взгляд, это сродни казино. Повезло, хорошо, не повезло. Ну и ладно, вам искренне желаю успехов. Ирина. Вы уже с 1917 года играете в Казино ФРС Федеральная резервная система США Ну да, просто федеральная резервная система Которая управляет 189 странами и Россия в их числе не надоело жить в постоянном стрессе от инфляции дефолтов кризисов ну и дальше то есть не надо особо никому ничего доказывать просто маленько всковырнуть мозги чтобы человек начал задумываться дальше вот человек тоже вчера началась с ним переписка Призму можешь купить на любом обменнике, хоть с рук, какое имущество в интернете. Интернет и люди, которые занимаются обменом денег, это разные вещи. Если человек принял крупную сумму денег от другого человека, это все отслеживается. Даже 50 тысяч рублей перевести без раскрытия данных сложно. Интернет это не что-то где-то, а вполне ощутимое железо. Даже домен не зарегистрирует без личных данных. Здравия, Алексей изучи что такое блокчейн и поймешь о чем речь так видим вот человек добавился здравия кристина чем могу быть полезен добрый день владимир я хотел бы приобрести робота на год есть какой-нибудь материал, может обучающее видео, где можно подчеркнуть информацию о том, какие первоначальные шаги необходимы при создании новой страницы. Может нужно какое-то определенное количество друзей и подписчиков собрать, как грамотно оформить контент на первых шагах. Хочу развиваться в направлении призма. Отлично, Кристина. После оплаты я добавляю Skype чат Где происходит? коллективная работа всех работа по автоматизации инструкции ответы на вопросы индиви, индивидуальные консультации если Покупаете на год автоматизацию скидка 50%. процентов, то есть двадцать четыре тысячи, если платить ежемесячно и двенадцать тысяч, если единовременно. Так, дальше мы берем реквизиты, отправляем человеку реквизиты. Так, по призм, по призм мы опять переходим. Пишут для регистрации призм мне нужна я электронная почта Все, видите как э, очень просто в принципе да когда вы используете автоматизацию э, просто круглосуточно обрабатывать входящих э, входящие сообщения то есть вам не нужно искать людей когда вы используете автоматизацию роботизацию которую мы предлагаем она стоит 2000 рублей в месяц но эти 2000 это ну просто смешные деньги по сравнению с тем, что вот вы получаете такой объемы, объем работы, партнеров, общения и столько друзей, сотни друзей ежедневно добавляются к вам и интересуются вашей информацией, размещенной у вас на странице. Самое главное наполнить свою страницу, завести канал YouTube и выкладывать туда всю информацию, перезаливать ролики. Мои других э, людей, которые продвигают те или иные темы, которые вам нравятся а, Так, э, привет, сам давно в теме Так, ну, давайте перейдем сюда, да Это мы видео уже им поделились Описание к видеороликам надо здесь изменить Я забыл изменить, сразу как. Корректировку внесу, пока не забыл. Так. Дальше. Призм э валет. -э, Человеку просто покажу свой кошелек. Да. То есть одиннадцать тысяч призм. В сутки набегает примерно 24 призма. Нет, даже больше. 30. Так, 120 тысяч рублей в месяц. 120 тысяч рублей делим на 60. Это 2000 призм. 2000 призм. Это 2000 призм делим. Ну, пусть 2100 призм делим на 30. Это получаем 70 призм в день в теме давно но только месяц назад стал активным пользователем вот мой Баланс кошелька, один призм равен один доллар. Это к вопросу о доверии, к системе так. Дальше, что я делаю, следующее сообщение, да? А, вот я контакты человеку скинул, человек отблагодарил, так, также не мешает ему отправить, раз он на связи, информацию лишней не будет, когда-то он к ней вернется, что такое призм, о вкусной жизни, а, благодарю вас мой друг, спасибо вам от всей души. Так, вот видите, я человека поздравил с днем рождения. Я всех людей, кто у меня в социальных сетях, вот здесь в оповещениях, оно показывает. Высвечивается каждый день, у кого дни рождения. Вот, сегодня день рождения каких-то людей. Нажимаете. И вот всех поздравляете. Поздравляете просто каждому пишите сообщение на конвертик нажимаете и пишите сообщение и вот календарь да внизу вот завтра вот у 9 9 людей А трое плюс 9 12 человек день рождения послезавтра видим да, 14 14 девять семь десять шесть то есть каждый день у кого-то дни рождения с кем-то я еще не общался потому что люди добавляются я добавляюсь и у нас происходит диалог и выстраиваться отношения Я делюсь с ними информацией Вот таким образом То есть те люди, которые мне отвечают на поздравления Только тем я скидываю информацию Тем, кто не реагирует на мои поздравления Я с теми просто не общаюсь То есть я не, ну, не нарушаю закон свободы воли То есть не навязываю человеку себя Так, видим Наталья Шанихина Поздравила меня с днем рождения, и я ей в ответ поблагодарил ее, и видео обращение свою скинул. Отправил. И так далее, и тому подобное. Ребята, не буду делать слишком длинное видео, 20 минут от видео. И вот так вот я делаю, то есть каждый день, по несколько раз в день, каждые 3-4 часа я захожу и обрабатываю сообщение. отправляю информацию людям. Поэтому у меня... В структуре 1708 человек это только до седьмого поколения которых я вижу в млм структуре вот млм структура <coughs> и по самым верхним там нужно просто нажимать кнопочку вот видим то есть у меня первая линия вот вторая линия там столько людей третья линия Четвертая линия, там огромное количество людей Пятая линия, тоже куча людей Шестая линия Седьмая линия, куча людей И все, то есть до седьмой э, линии я вижу людей в своей структуре э, и их 1708 человек за месяц. Я всего лишь месяц как начал э, людям рассказывать о призм. И мы можем посмотреть, да, там у кого сколько чего куплено. То есть нажав на весы. То есть у кого в структуре что происходит. Сколько баланс. Ну, сколько вернее куплено. На самом деле баланс у них больше, потому что идет парамайнинг. Благодарю всех за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Э, Ставьте лайки, делайте репосты, если кто-то хочет научиться всему тому, что я учу, обращайтесь ко мне в личку, я добавлю вас в чаты, проведем консультацию, дам инструкции и так далее и тому подобное. До скорых встреч, всего вам доброго, будьте здоровы и будьте богаты.